Здравствуйте! В этой передаче я хочу обсудить такую важную проблему, как альтернативные мобильные операционные системы <coughs> и их применение. Как вы знаете, сейчас существует несколько операционных систем, такие как Android, iOS и Windows Phone, которые хорошо известны в широких массах. Ими же продвигаем, возглавляемые как самые надежные, стабильные, быстрые, дешевые и так далее. Но обладают они кучей недостатков, такие как ориентация на потребление информации больше, чем на создание ее. чего, типичный пользователь этих операционных систем больше проводит время за развлечением, чем над заседательной частью жизни, средствами чего постоянное использование мобильных телефонов приводит к деградации сознания и творческих способностей. Также очень популярная тема – урезанности мобильных программ. Как мы знаем, Большинство приложений, которые используются в мобильных телефонах, по сравнению с обычными, настольными программами, являются довольно урезанными, и не обладают даже одной третьей возможности даже самой простой программы, которая доступна типичному пользователю персонального компьютера. Например, я так до сих пор не смог найти нормальный видео-проект, в можно было нормально смотреть видео и иметь все возможности, которые я имел в гну Linux. Даже в LC, который доступен на Android, по сравнению с тем, что доступно на персональном компьютере, является довольно урезанный и не обладает теми функциями, которые я хотел бы иметь. То же самое касается и iOS, и Windows Phone. Что же делать, спросите вы. Существуют ли альтернативные операционные системы, которые не обладают такими недостатками? И я тоже думал, что это невозможно, но оказалось, что это возможно. Есть такой дистрибутив GNU Linux специально заточенный под мобильные телефоны. Называется он постмаркет-лосс. Как раз это видео обзор именно данной операционной системы. Вот у меня телефон, самый обыкновенный, который раньше работал на андроиде. Модель вы видите на экране. Сам телефон я доставил на халяву, поэтому... Тут аккумулятор умер, поэтому вместо него у меня тут источник постоянного тока. Замененный источник постоянного тока. Так, берем аппарат и включаем его. И что же мы видим? Загружаем. Также еще следующая очень актуальная проблема нынешних операционных систем, не только мобильных, это слежка. Как мы знаем, в большинстве операционных, современных операционных систем является очень много слежи... средств для слежки, такие как... Например, Windows 10, Android и iOS являются самыми настоящими шпионами, карманными шпионами, которые следят и собирают досье. Самыми наглыми в шпионаже являются Android и iOS. Типичный пользователь Android, наверное, знает, что для того, чтобы устанавливать приложение из Google Play, нужно обязательно зарегистрироваться в Google. После чего все данные, все данные, которые хранятся на вашем телефоне, начиная от фотографии, заканчивая личной информацией номерами, мобиль... номерами кредитных карт отправляется в google и в другие компании и на место отправляется это в пентагон также главными которых функциями которые хвалят фанаты android а, это большое количество приложений но по факту 99,9 процентов всех приложений для андроида является полным мусором, либо заложены вирусами, троллянами, сетевыми челами и другими нехорошими вещами. И как я говорил, то, что осталось, не обладает ни одной трети тех возможностей, что доступно нормальным операционным системам. Вот и загрузилась наша система. Сразу же видно отличие от обычного в андроидной Сейчас перейдем к обзору возможностей. Где видно, чтобы в андроиде был аналог фотошопа? Вот, а здесь он есть. Запускаем. Загружается. Также присутствуют виртуальные рабочие столы Как видим, их четыре. Вот и загрузился наш редактор. Это не, об... не урезанный. А полноценный графический редактор, который можно работать. Которым можно пользоваться. Загружаем картинку и попробуем порисовать. Up. Ну, как мы видим, что-то получается. Вот. Как мы видим, рисовать он умеет. И как видим, сенсорный экран тоже работает нормально. Сейчас попробуем сделать что-нибудь посложнее. кривые. Попробуем подкорректировать контрастность. Наша картинка изменилась, также есть и горячие клавиши, которые я настроил. <как> <как> <как> я вам говорю. Я убеждаю, это не монтаж, это, на самом деле, он запущен на телефоне. Да-да-да, это телефон. И это гимп. Гимп. Не верите? Сейчас я докажу, что это точно гимп, а не какая-то подделка андроидовская. Так, справка на программе, и видим GIMP 2.8 и 22. Линцензия JPL. Закрываем. Должно там быть, забыть не надо, не надо. Также существенное отличие от Android и Lonslet заключается в наличии офисного пакета, который активно используют офисные работники. В данном случае он есть, и называется он LibreOffice. <coughs> является полностью бесплатным свободным офисным пакетом, выпускаемый по лицензии GPS. Как мы видим, здесь присутствует полный пакет LibreOffice, который является флоком OpenOffice. Как, фель... как мы видим, запускается LibreOffice. Посмотрим, можем ли мы печатать. Как мы видим, запустился LibreOffice. Как мы видим, он работает нормально но ну, мы видим система работает неплохо А теперь попробуем печатать, попечатать что-нибудь написать. Запускаем виртуальную ковидо. Нажимаем цифры. Замечательно. Выделяем и увеличиваем. Попробуем увеличить шрифт. Увеличится ли? Ответ очевиден. Увеличился. Делаем жирный шрифт. Подчеркиваем. Кусев Работает. Выключаем. Попробуем поменять цвет. Замечательно. Как мы видим, удивлены. Это еще не все. Кроме аналога World, есть еще и аналог Excel. Не верите? Запускаем таблицу калька. И что мы видим? <coughs> полноценный аналог Excel. На мобильном телефоне! Где вы такое видели? В андроиде? В В Windows Phone? Нет. Тут полноценный... Excel. По функциям, не уступающие декстопным. Попробуем забить первую форму. Вводим. 12. Первый стоп. Вторую вводим. 42. А третью мы попробуем сделать простую форму сложения. Ставим вновь Переходим на первую. Как мы видим, выделилась ячейка, дальше произведем вычитание, минус А2. И, что мы видим? Ответ. Это формула. Как видим, это полноценный аналог Excel. Вводим, включаем его в полноценный режим. Как мы видим, полноэкранный режим работает нормально. Можно вполне себе при определенном... Если сюда работают разработчики, можно даже заниматься деловым, деловой деятельностью, офисной деятельностью. Прямо на мобильном устройстве. В самолете, в машине можно работать. Будет тоже... Они а заказываются в разные андроидовские игрушки. Вот. Полноценный Open Office. <pensando> Полноценный LibreOffice. Абсолютно неурезанный. Закрываем. Также есть переключение рабочих столов. Можно переключаться клавишами громкости. Нажимаем. Как мы видим, переключается все быстро. Также есть файловый менеджер. И как мы видим он поддерживает оконный режим. Система работает в оконном режиме, в отличие от андроида EOS. Как мы видим, также есть и полноэкранный режим. Для более удобного мобильного использования. Есть просмотровщик изображения FESH. Также есть и векторный редактор Inkscape. Запускаем. Можно полноценно работать с вектором, векторной графикой. Переходим в комнатный режим и можем полноценно создавать шедевры прямо на мобильном устройстве масштабирование векторных объектов масштабирование конечно требуется доработка чтобы все работало нормально но при прямо... Можно, при приему полсти можно использовать. еще лучше бы приобрести стилос, и цены этой системой просто нет. Никакой Android с этим не сравнится. Как раз раньше, когда были КПК, система как раз рассчитывали на опытных пользователей, сумму а в приложениях были большие возможности, а сейчас стало просто вырезание всех. Даже самые передовые андроидовские и приложения не обладают и одной третьей части всех возможностей, даже самой простой настольной программы. Запускаем, попробуем создать что-нибудь с нуля. Эх, мы лениваем. Вс, тот самый мобильный телефон. Как я его называю, ТПК. К сожалению, звонить пока не умеет, но думаю, что это можно сделать. Пока все это не доработано, но надеемся на лучшее. Создадим квадрат. Синий квадрат. Как мы видим, у нас все работает полноценно и достаточно быстро. Особенно учитывая, что аппаратного 3D-ускорения нет. Да и 2D тоже полностью программная отрисовка всего интерфейса. Думаю, что когда заработает я аппаратное ускорение, все будет работать еще быстрее. Но по сравнению с тем андроидом, что стоял на этом устройстве, система летает, просто летает. То вообще тормозило. Особенно Учитывая, что тут стоит одноядерный процессор и 512 мегабайтов оперативной памяти. Также нам доступны и эффекты. Конечно, иногда она подтормаживает, но это следствие отсутствия аппаратного ускорения так как выполняется сложная отрисовка. Также поддерживаются обратные кравиши. Клавиша «назад» закрывает приложение. Кравиши меню переводит его в полноэкранный режим. А кравиши громкости переключают рабочий стол. Также есть поддержка звука, но она пока работает не совсем хорошо. Для начала его надо включить. Запускаем Тюминал. И вводим Альза Миксер. Включили дальше. Всё, звук мы включили и попробуем что-нибудь воспроизвести. Звук есть только он тихий. Сейчас мы, это, сейчас мы его увеличим. Как мы видим, тут полноценная многозадачность. В отличие от андроидов, тут отсутствует реклама и всякий спам. Все приложения бесплатные, все программы тоже бесплатные. В отличие от андроида, где бесплатные программы, как правило, содержат рекламу и другие средства монетизации. Также всякие элементы слежки и обязательное наличие аккаунта в гугле. Здесь этого всего нет. Самый обыкновенный Linux. GNU Linux. Также в отличие от Android и, и тем более LS тут можно и, имеются огромные возможности консоминизации. Можно менять внешний вид, темы оформления, да неузнаваемости. Также можно менять значки и другие параметры. Шрифт, настройка шрифта, антестовка шрифта монохромные, финки фона больше роста поменять и поменять тему тему оформления черная можно выбрать как мы видим, все стало темным. Все поменялось. Также поменяю значки рабочего стара. Темы можно брать из разных источников, которые доступны большинству Linux-пользователей, Gnum Linux-пользователей, такие как GnomeRux, XFSRux и многие другие. Интерфейс полностью костюменизированный. Менять можно абсолютно все, начиная от внешнего вида.